Всем привет! В эфире универ а в студии Камила Хайрулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Лыжня России 2021. 115-летие со дня рождения великого татарского поэта Мусы Джалиля. Семинар молодых ученых в набережных Челнах. В представительском корпусе Казанского Кремля прошло заседание антитеррористической комиссии. Вел заседание президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. В мероприятии принимали участие государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, а также представители Министерств и ведомств Республики, общественных и образовательных организаций, в том числе ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Основной темой заседания стало подведение итогов деятельности в 2020 году и постановка задач на текущий год.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 И нужно каждый год посчитать им память. Именно это важно. Главное ведь не то, умер человек или жив. Главное, что его не забыли. Диана Шеленкова, Ленар Тулетьяров, Универньюз. Студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета побывали на поезде «Здоровье-2021». Мероприятие прошло на базе астрономической обсерватории имени Энгельгарта. На свежем воздухе ребята покатались на лыжах по лесу и прогулялись по территории обсерватории. В Казани прошла всероссийская гонка «Лыжня России-2021». В городе были определены сразу несколько площадок для проведения соревнований. На берегу Казанки, на улице Гаврилова, в Аметьевском лесу и в поселке Нагорный. Основной старт состязаний был дан на стадионе «Локомотив» в поселке Юдина. Подробнее в следующем сюжете. На улице нулевая температура, но сейчас по-настоящему жарко на трассе всероссийской гонки «Лыжня России». Испытали сегодня свои силы более 18 тысяч человек. Среди них сотрудники и студенты Казанского университета. Очень интересно все. Очень организованно. Все очень хорошо. Мы, я думаю, что справимся. Из погоды, из гололедицы. Но погода все же повлияла на трассу. Лыжникам приходилось не просто из-за обледенения снега и было немало падений. Несмотря на это, на спортивный праздник собралось много желающих покататься на лыжах. У нас забеги нормативного тоже прошли, забеги спортсменов прошли, а вип-забег прошел. Вот сейчас ветеран стартовали, и сейчас вот общий массовый забег будет. Да. Любители спорта на общем забеге проехали более двух километров. Своими эмоциями после проката поделилась одна из студентов Казанского федерального университета. Я не скажу, что я ехала быстро. Я два года не стояла на лыжах после школьных э, физических занятий. А сейчас испытываю очень крутое удовлетворение. Я давно хотела покататься на лыжах и сегодня была такая возможность. Я согласилась сразу, же, когда узнала об этом. Было очень круто, весело. Спорт – это не просто польза для здоровья, но еще и эмоции людей. Инжемин Небаева, Фарид Захидоглы, Универньюз. В студенческом конструкторском бюро Казанского университета цифровые платформы прошел день открытых дверей. СКБ занимается подготовкой студентов к профессиональному развитию, готовит конкуренции на рынке труда в сфере IT. Зарекомендовавшие себя студенты по окончании стажировки получат предложение о трудоустройстве. Нам может прийти любой желающий. Вот, мы рады всем студентам, которые проявляют активность. Вот мы любим работать с теми людьми, которые имеют активную жизненную позицию, то есть кому что-то интересно, что-то делать, узнавать что-то новое, работать в профессиональной команде, развиваться. В Набережных Челнах стартовал научный семинар молодых ученых Казанского университета. Комплекс мероприятий направлен на развитие научно-исследовательской деятельности студентов. О том, как прошло мероприятие, смотрите далее. Семинар молодых ученых открыл заведующий кафедрой набережно Челнинского института Казанского университета Алексей Исавин. Всего в рамках недели заявлено 8 мероприятий. Встреча носила неформальный характер. Студенты по очереди выступали с докладом, раскрывая тему своих научно-исследовательских работ. Моя тема для, для дипломной работы получается совершенствование бизнес-процесса информационно-технологического сопровождения с помощью создания ВК-бота для ООО «Фирмлист». Ну, я как бы две практики проходила на предприятии о «Фирмы Лист». Заметила такую проблему, что у них, они практикантам дают задание рассылать рекламу. Вот а для разных групп и клиентов. Вот Я решила автоматизировать этот бизнес-процесс. Самым необычным стал лекторий, организованной кафедрой иностранных языков. На семинаре рассказали, как создавались Клингонский и Эльфийский. Вспомнили знаменитый фильм «Аватар», где основные персонажи говорят на языке на ави. Рассмотрели эспиранта и оценили сложность искусственного языка для европейских носителей. Завершится научный марафон 20 февраля мастер-классом, на котором студентам будут рассказывать о структурах форм на основе пластики. Ариадна Кугушева Молодой ученый Казанского университета Вероника Югай разрабатывает смеси для сохранения целостности клеток опухолевой ткани. Недавно она стала победителем конкурса «Умник». В основном Вероника изучает опухолевые клетки у пациентов больных раком яичников. Все подробности далее. Биологический материал, в частности опухолевая ткань, хранят в специальных биобанках с учетом определенных условий, соответствующих тому или иному научному исследованию. Вероника столкнулась с проблемой сохранения имеющейся у них опухолевой ткани человека. Опухолевую ткань нужно хранить в жидком азоте, но при процессе заморозки и разморозки, без использования каких-либо дополнительных компонентов, эта ткань повреждается. Материал, с которым работает Вероника, был получен в рамках сотрудничества Казанского федерального университета с республиканским клиническим онкологическим диспансером имени Сигала. Помочь этот материал может при изучении новых биомаркеров опухоли, например, лекарства, или находить какие-то мишени в опухоли. Несмотря на сложности, Веронике удалось показать, что аутофагия может быть причиной подавления выполнения функции химиотерапевтических препаратов. Она показала это с помощью проточной цитометрии. Если подавить процесс аутофагии, выясняется, что действительно увеличивается количество апоптотических клеток. Это было показано на модели клеток рака яичников. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. В студии была Камила Хайрулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!